всем привет итак это видео у нас будет на тему как проверить компрессор то есть мы пробежимся по основным видам компрессоров расскажу про их принцип работы расскажу значит какие неисправности бывают как их проверить выявить ну и в конце самое интересное то есть расскажу по каким причинам возникают эти неисправности Ну все смотрим какие бывают виды компрессоров. Поршневой компрессор. Принцип его работы как у двигателя внутреннего сгорания в автомобилях То есть есть поршень видим на картинке, есть впускной и выпускной клапан. В движение приводится электродвигателем. Спиральный компрессор. Принцип его работы в том, что электродвигатель приводит в движение, то есть крутит эту спираль. Вот, края спирали захватывают пары фреона. Вот, и за счет э, вращательных движений получается как бы внутри спирали начинает создаваться давление, которое нагнетается в середину. И середина уже нагнетается в трубу. То есть идет на выход из компрессора. Винтовой компрессор. Работает по принципу старой бабушкины мясорубки, то есть стоит также электродвигатель, стоят винты, вот как вот в мясорубке я выразился, да, которые, то есть в паре, которые засасывают, вот видим на картинке снизу газы лепестками, то есть они когда крутятся лепестки проталкивают уже под давлением газ а, наружу, то есть в трубу нагнетания. И вот такими вращательными движениями, то есть качает фреон. Роторный компрессор, он используется в основном в кондиционерах. Вот также тут видно то, что в движение приводит электродвигатель, то есть присутствует электродвигатель. Значит, разберем сам компрессор. Он выглядит как круглая полость в которой находятся два отверстия, рядом расположены. В этой полости находится круглое кольцо со смещенным центром. Вот. То есть, когда оно крутится, получается так, вот сейчас картиночка увеличивается, получается так, что одна половина полости уменьшается, то есть, создается там давление, нагнетается на выход фреон. А другая половина увеличивается, то есть, получается, когда объем увеличивается, получается, засасывает пары фреона. Тем самым происходит циркуляция фреона, то есть, качает фреон. Ну и тут, соответственно, разделительный как клапан стоит, вот, желтенькое. То есть, чтобы было разделение полости, разделялись нагнетательное и всасывающее. Ну вот, в принципе, все по этому компрессору. Итак, после того, как мы посмотрели, значит, и поняли принцип работы холодильного компрессора, можно сделать вывод, что холодильный компрессор состоит из двух составляющих. Это электрическая и механическая. То есть электрическая это электродвигатель, механическая это все, значит, движущиеся, трущиеся детали, это подшипники, поршня, клапана и так далее. Вот, начнем, значит, с электрики. То есть, чтобы проверить электродвигатель, нам что нужно? Нам нужно прозвонить обмотку. Компрессора, который работает от 380 вольт, у них три обмотки. Компрессора, работающие от 220 вольт, у них две обмотки. Одна пусковая, другая рабочая. Вот. Итак, информацию можно найти о значит обмотки то есть какое должно быть сопротивление то есть мы заходим в google забиваем нужную модель компрессора находим значит этот компрессор на каком-то либо сайте вот значит там ищем техническую документацию и ищем читаем показания значит сопротивление у данного компрессора на обмотке. То есть, если 220 вольт, это должны быть показания на пусковую и рабочую обмотку. Допустим, в торговом холодильном оборудовании, в большинстве, там, допустим, какая-то ларь там, там какой-нибудь 21 компрессор. Ну, это я, к примеру, говорю. Вот. А, допустим, рабочая обмотка будет. 6 ома пусковая раб, обмотка будет уже в районе 15 допустим вот так вот или там 14 ,5. у значит компрессоров которые работают на 380 вольт у них три обмотки и у них сопротивление на трех обмотках одинаковое должно быть вот приблизительно на там возьмем тот же копилент допустим за bd 76 последний раз попадался Сопротивление 1 Ом на каждой обмотке. Будьте внимательны при замерах обмотки. То есть у компрессора есть еще тепловое реле. То есть если он срабатывает, компрессор перегретый, он отключает соответственно компрессор тем, что он отключает обмотки. То есть прозвонить в обмот... обмотки не сможете при перегретом компрессоре. Нужно подождать пока он остынет. И показания обмотки э, очень плавают от температуры. Э, примерно должно быть около 20 градусов, чтобы точно показала обмотку. То есть, компрессор, который проработал какое-то время, то есть у него уже может быть обмотка подгоревшая. Соответственно сопротивление у нее уже будет другое. А вот э, насколько то есть допустим доступа какие-то может быть есть то есть насколько отклонение возможно чтобы, то есть более-менее нормально работал компрессор ну хочу, хочу сказать что в моем опыте примерно значит отклонение возможны процентов до 30 то есть допустим если рабочая обмотка 3 ома вот по техническим данным по этому компрессору а на самом деле будет 4 ома то есть это еще более-менее как-то ну нормально а если будет больше то есть это уже можно думать об замене компрессора как проверить обмотку на компрессоре 220 вольт вот перед вами схема то есть у нас есть три контакта один наверху это общий ноль. он идет через тепловое реле то есть, отключает все обмотки. Значит, мультиметром, я думаю, все умеют пользоваться. Берем мультиметр, переключаем на значок, похожий на подкову. Это будет ОМА. Берем два щупа. Один щуп подставляем на верхний контакт, который называется КОМАН. Второй щуп, значит, ставим на любой из двух нижних контактов. Справа будет эта пусковая обмотка, то есть стартовая. А слева будет рабочая обмотка компрессор 380 вольт замер сопротивления. на ну, тут все просто меряем щупами сперва контакты l1 l2 потом l2 l3 потом l3 l1 итак теперь поговорим про механическое повреждение из вышесказанного нам понятно что у компрессора есть две трубы одна всасывающая другая другая нагнетающая так и если есть механическое повреждение, соответственно, падает производительность, и компрессор начинает плохо качать. Чтобы выяснить, как он качает, качает, то есть нужно замерить давление. Давление на холодильных компрессорах мерится с помощью монометрической станции и измеряется в единице измерения бары, так называемой. Вот, теперь э, расскажу значит какое давление должно быть э, про значит сторону всасывания э, его можно померить со стороны всасывания почти у всех компрессоров кроме бытовых холодильников потому что у них в основном отсутствует клапан шредер, то есть куда можно прикрутить манометрическую станцию и померить давление. На этих холодильниках нужно то есть, отрезать этот кончик, паять по новый клапан шредер и уже после этого можно мерить давление. Вот. Потом а, значит, есть значит, у нас компрессора, которые работают на 404-м и на 600-м, на 290-м На 404-м а, низкотемпературные компрессора, Рабочее давление должно быть на всасывающей стороне в районе 1,4. Это значит холодильники, которые внутри камеры оборудованы вентилятором. Значит, камера, которая не оборудована внутри вентилятором. На этих компрессорах рабочее давление должно быть в районе 0,5-0,6 барреля. Вот, теперь поговорим про среднетемпературные температурные компрессора. Значит, температурные компрессора, которые оборудованы камерой вентилятором, то есть стоит, у них рабочее давление примерно от 2,5 до 3,5. Вот, значит, холодильные камеры, которые не оборудованы вентилятором, на компрессоре должно быть давление в районе и 12 то есть смотрите теперь значит компрессора которые работают на шестисотом и 290 фреоне это фреон горючий газ то есть с ним нужно быть аккуратно когда вы отрезаете кончик трубки и захотите впаять клапан шредер то есть надо сперва предварительно выкачать оттуда этот горючий газ с помощью вакууматора. Как делаю это я? Я, значит, отрезаю кончик трубки, приматываю изолентой клапан-шреддер, подключаю вакууматор, выкачиваю там в течение минут 15. Потом спокойно паяю. Так, по поводу, значит, компрессоров, которые работают на 600 290 на фреоне, они в основном, я редко, конечно, с этим сталкивался, но у них в основном э, работают они на вакууме. То есть у них со сторона в саса работают на вакууме то есть это где-то минус 02 барреля должно быть либо 0 где-то вот так вот потом все холодильники которые не имеют ресивер где накапливается то есть это расширительный бачок для фреона если его нету значит эти холодильники все заправляются строго по весам вот, чтобы он потом работал правильно. Как выяснить, то есть, сколько туда заправлять по весам, все находится на этикетке производителя оборудования. То есть, это либо где-то снаружи этикетку ищите, наклеечку, либо внутри там холодильника. Так, потом сторона нагнетания, значит, она должна быть в районе 15-16 баррелей. То есть если это меньше 15 16 то есть где-то там 10 но это не касается больших установок сразу скажу в которых есть ресиверы большие потому что там может быть и меньше давления. Но это отдельный случай Итак, продолжим давление значит, должно быть 15 16 если меньше если удается вам то есть клапан шрадер есть вы можете замерить Подключаетесь, и там 10-9 очков больше он не качает. И со стороны всаса, допустим, есть, допустим должно быть 2,5 давления, а там 4, там 3,5. То есть это уже понятно, что компрессор не качает и подлежит замене. Еще бывает такое, что когда меряешь, например, сторону всаса, на холодильниках бывает что давление, например, плавает там, допустим, от 0,6 до полутора там баррелей. Да? Хотелось бы тут пояснить, что лучше попробовать отвакумировать холодильный контур и по новой заправить. Так как это может быть неконденсируемые газы. То есть кто-то когда-то там. Немного запустил воздуха. Образуется, короче, как воздушная пробка, что ли, как это правильно объяснить. И она, бывает, плохо пропускает фреон. И поэтому давление может плавно так, как бы, то падать, то расти. Вот, попробуйте атакумировать, заправить и посмотреть, как будет работать. Если все в порядке, то оставляете. А если уже нет, то это уже по-любому всасывающий клапан поврежден то есть он не может высосать компресс то высасывает то нет то есть вот так вот поэтому давление плавает потом хотел рассказать еще про кондиционеры забыл кондиционеры на 22 фреоне сторона всасывания рабочее давление 36 если давление будет выше Соответственно, если он не призаправлен, и что-то все в порядке с ним, то кондиционер у Хана на 4,10 фреоне. Сторона всасывания, рабочее давление около 9 баррелей. Также, если давление будет выше, соответственно, он не качает. А сторона нагнетания, по-моему, тоже в районе что-то 15-16 баррелей на кондиционерах. Тоже, если есть доступ клапан шреддер подключайтесь мерите значит по поводу нагнетания на кондиционерах если компрессор плохо качает механическое повреждения соответственно у него давление падает то есть он плохо качает то есть это уже будет ниже 15 баррелей это уже менять компрессор хотел вам еще рассказать что есть инверторные компрессора инверторные компрессора бывают и на холодильных установках, и на кондиционерах. Что это такое? Хочу сразу пояснить. То есть это компрессор с блоком управления производительности. То есть этот блок э, дает задание на количество оборотов. То есть э, быстрее либо медленнее крутится. Соответственно, если у компрессора регулируется вот так производительность, он может сильнее качать фреон, либо убавлять обороты, слабее качать фреон. Соответственно, тут и давление уже другое. И тут, чтобы проверить его настоящее максимальное рабочее давление, то есть нужно искусственно поднять температуру, если этот кондиционер, в помещении искусственно поднять температуру, либо датчик как-то погреть. Если это холодильник, значит нужно как-то открыть дверку, наверное, чтобы поднялась там температура И чтобы компрессор вышел на максимальные обороты Ну, это лично мое мнение Если у кого-то другое мнение Пожалуйста, напишите это в комментариях Мне будет интересно Итак, повторяю Если на компрессоре на стороне всасывания Давление больше, чем положено Если на стороне нагнетания Давление меньше, чем положено Компрессор поврежден его нужно менять. Теперь поговорим о причинах, которые ведут к поломке компрессора. Во-первых, перегрев. Это само собой, то есть идет к повреждению. То есть это заслон циркуляции воздуха. То есть на бытовых холодильниках это вот эта решетка. Если близко двигаете к стенке, то есть нельзя впритык двигать к стенке. Ставите рядом с батареей с отопительной. Потом перезаправка, перезаправка ведет к разрушению клапанов САСа. То есть, происходит гидроудар, клапан в САСа выходит из строя, и компрессор плохо качает. Дальше, нехватка масла. Соответственно, это тоже влечет уже к перегреву. Вот, тоже компрессор выходит из строя. А дальше, обмотка очень боится скачков напряжения. То есть напряжение скачет, обмотка начинает греться, и если часто так происходит, то она тоже прогорает. Потом после того, как прогорает обмотка, то есть компрессор э, выходит из строя, вызываете холодильник, да, допустим, он меняет, то он должен промыть систему. Если систему холодильную не промыть после обгоревшей обмотки то есть в системе остается масло вместе вот с этим нагаром и образуется как кислота. И потом, когда ставите новый компрессор, на новом компрессоре вот эта вот вся смесь уже может заново разъесть изоляцию на обмотке нового уже компрессора. И новый компрессор может уже не, не так долго проработаться и сгореть снова. Вот. В принципе, что я? Ну, все я вроде назвал. Еще, кстати... Хотелось узнать очень, какие у вас были проблемы с компрессорами, какие симптомы были, как их вы решали, эти проблемы. Вот. Рассказывайте это, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно. Там поболтаем. Какие-то вопросы, может быть, возникли у вас. Пишите. Я буду рад ответить. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней.